Период восстановления после фоторефрактивной керотектомии как минимум месяц. При этом первые несколько дней пациент чувствует сильную боль в глазу. После операции по технологии LASIK реабилитация занимает не менее двух недель. Технология SMILE позволила сократить восстановительный период до минимума. Речь идет не о месяцах или неделях, а всего о нескольких часах. Некоторые пациенты после операции позволяют себе поплакать из-за небольшого жжения в глазах. Уже через несколько часов неприятные ощущения пропадают, а сутки спустя пациент возвращается к своей обычной жизни, может работать за компьютером, водить автомобиль, посещать тренажерный зал и бассейн. Единственное настоятельное требование от нас, офтальмохирургов, не забывать о специальных каплях, которые помогают роговице зажить. Чтобы закрыть тему лазерной коррекции, остается объяснить, по какой причине сегодня так много дешевых коммерческих предложений. Дело в том, что многие клиники работают на диагностическом и хирургическом оборудовании, которое устарело и морально, и физически. Помните, старые лазерные установки не способны решать задачи, на которые рассчитаны современные лазеры. Выбирая клинику, интересуйтесь ее техническим оснащением, а также обратите внимание на опыт хирурга. Не экономьте на своем здоровье. Иногда встречаются настолько тяжелые случаи миопии, например, минус 25 или минус 30 диоптрий, что даже лазер оказывается бессилен. Раньше людям с таким слабым зрением оставалось одно – всю жизнь носить очки с очень толстыми стеклами. Ведь чем больше минус, тем толще линзы. Глаза в таких очках выглядят неестественно маленькими. Представьте, что испытывает молодая красивая девушка, когда надевает на переносицу столь увесистый оптический прибор. Мечтать о том, что поклонники будут падать и сами укладываться в штабеля, не приходится. Но я знаю, чем тут можно помочь. Очки нужно спрятать в глаза. Факичные интраокулярные линзы – это и есть очки, а точнее контактные линзы внутри глаза. Операция по их имплантации похожа на введение искусственных хрусталиков при катаракте. Но отличие в том, что эти линзы вводятся в глаз при сохранении собственного хрусталика. Параметры каждой факичной линзы рассчитываются индивидуально. Вернуться к обычному образу жизни после операции по имплантации факичных линз можно уже через неделю. Гораздо больше времени понадобится на то, чтобы осознать, что очки больше не нужны. Некоторые пациенты еще много месяцев ищут их, когда садятся за руль или включают телевизор. Плюсы имплантированных глаза линз очевидны. Такие очки точно не упадут и не разобьются. Их нельзя забыть, на них нельзя сесть. В нашей стране это пока не очень популярный способ коррекции зрения. И напрасно. Скажем, в Европе такие операции делают гораздо чаще. Пациентам, чей возраст приближается к 60, с целью коррекции близорукости может быть рекомендована и замена собственного хрусталика на искусственный, даже если еще нет ни малейших признаков катаракты. Резон в этом есть. Помутнение хрусталика в таком возрасте – это вопрос ближайшего времени. Так зачем ждать, если можно всего за несколько минут и предотвратить катаракту, и вернуть пациенту стопроцентное зрение?